Бонжух Лизами! Здравствуйте, друзья! Кто из нас не мечтал о идеальных сырниках? Думаю, что все. А у кого они получались? У меня сегодня получились. Делюсь с вами своим опытом. Самое главное условие суперсырников – это творог. Я использую творог мягких пород. Говорят, что твердые сорта можно пропустить через сито. Не знаю, не пробовала. По мне, это трудоемко. Итак, из творога обязательно удалить излишек влаги. Даже если ее всего 1 столовая ложка, это правило номер один. Отжимаю творог через марлю. Получаю очень плотный продукт. С ним и будем работать. Размять творог вилкой. Добавить яйцо. На 370 граммов творога у меня уходит одно яйцо весом в 45 граммов. Второе правило это сахар. Нельзя его много в сырнике. Он разжижает творожную массу. Соль по желанию. Слегка соединить всю массу. А теперь вводим манную крупу. У меня сюда ушло 2 столовые ложки без верха. Перемешать и оставить массу познакомиться друг с другом, минут на 10. Сырье для сырников готово. Начнем формовку. Обратите внимание на творожную массу. Она практически ломается в руках. Очень густая, насыщенная, абсолютно без лишней влаги. Скатываем сначала небольшие колобки. Затем обильно обваливаем их в муке со всех сторон. За счет муки будет вкусная румяная корочка. Важно, чтобы не было глубоких трещин на ребре. Тогда у сырников будет не только идеальный вкус, но и форма. А форму шайбы легко и практично придавать при помощи кондитерского кольца или стакана нужного диаметра. Прокрутить в нем сырник с двух сторон, немного приплюснуть и дело готово. Посмотрите, какие они получились ровные и гладкие. Обжаривать сырники лучше всего на растительном масле. Я иногда делаю на кокосовом. Это очень вкусно. У меня уходит где-то полторы столовые ложки. В сковороду немного нагреваем и выкладываем сырники. Жарить на среднем огне. Из 14 отделений, которые у меня есть, я жарю на семерке или даже на шестерке. Крышки не нужно. Прожариваю до золотистой корочки и переворачиваю. Довожу до готовности. А вот и дегустация. Если соблюдать все правила, сырники получится у каждого из вас. И другие вы уже готовить не станете. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон абетти и абьянтол.